друзья сегодня я хочу показать новое чудо на моем канале такого чуда еще не было а именно свечение волос свечение человека и плюс я покажу еще свечение волос потому что э, раньше я не мог снять такого свечения а сейчас у меня появилась такая уникальная возможность показать вам э, свечение волос ну попробую э, доказать всем что человеческие волосы могут светиться как и в фильме Аватар то есть э, наша планета она лучше чем планета Аватар потому что наши растения тоже светятся и мы, люди, тоже светимся. Итак, смотрите мой канал мой канал и если вы увидите светящийся лайк, тогда ставьте лайки свои на мое видео. Потому что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 по книге американских э, из, издателей э, там была лаборатория, где проводили исследования над индусированием человеческой крови, и у них получилось примерно индуссировать э, э, через электроды в течение четырех часов. А мои исследования о изоляторе каменного угля показали, что молнии на изоляторе происходит примерно 7 часов и так смотрите мой канал и смотрите новое чудо свечение человека свечение волос видите вот это это происходит свечение волос сейчас я Докажу вам, что это именно светятся мои волосы. Вот. Сейчас у вас будут доказательства, что человек должен светиться в темноте. Вот. Вот, видите как вот теперь я сделаю отъезд камеры и покажу, что это действительно стою я вот что это именно свечение человека ну вот Вот так. Смотрите, это свечение человека. Свечение из пальцев. Вот. Видите, это свечение из пальцев. Видите, вот... От моих пальцев, от, от кончиков моих этих моих ногтей выходит высокое напряжение, высокое статическое напряжение, и мои волосы встают дыбом, а от моих ног тянутся катионы водорода. Потому что от моих пальцев выходит высокое напряжение, плюс. И... И... Этот плюс тянет минусовые электроны ко мне. И эти минусовые электроны от моих ног тянут плюсовые катионы водорода. Смотрите, это из моих ногтей выходит свечение. Вот, это высокостатическое напряжение, которое выходит от моих пальцев. Это крыша крыша второго этажа, и вы смотрите эту балку и мои пальцы. Вот. Ну вот теперь у меня светятся все четыре пальца. Вот как, как видите. Вот. Ну, чтобы, чтобы показать вот такое свечение, я отращивал свои ногти несколько дней. Вот если здесь не было бы у меня ногтей, то такого свечения не было бы. Да. Если это отходит от деревяшки, то она не светится. Светится только один маленький. Ну, маленький палец. Вот светится, свечение видно. А если приближаю, то светится намного сильнее. Ну и если приблизить к этой балке, то она как бы... Балка бьет током. Вот. вот. Даже без этих, без ногтей. Вот. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось. Наверное, многие люди такого еще никогда не видели. Ну, чтобы было свечение из пальцев. Да. Думаю, не видели. Видно вот свечение. Это свечение волос. Ну, это мои волосы светятся в темноте. Это э, я вам показываю вот такое свечение впервые. Потому что мне еще никогда не удавалось показать свечение человека. Ну, свечение волос. Ну, вот это свечение вы смотрите как бы впервые на моем канале. Вот и два различимые вот этот свечение, да? Это свечение волос происходит. Сейчас попробую включить э, прожектор вот. Ну, вот, чтобы видно было что это именно волосы волосы светятся у меня Ну вот где-то где здесь Вот-вот-вот-вот да. Свечение волос Да Ну вот такое свечение я хотел показать Сейчас я Включу резко фо Фонарик Чтобы показать, что это действительно волосы Ну вот Вот-вот. Ну, смотрите сами. И наша планета Земля это планета Аватар. Оказывается, мы сами этого не знали, люди. Люди, смотрите. Мы живем в планете Аватара. Вот, свечение волос. Свечение. Свечение человека. Вот. Вот. Видите, И это свечение человека, свечение волос. Вот.